Алло, алло. Так, Ты нажала, да? Да, я все нажала. Как слышно? Алло, алло. Так, ну давай сейчас проверим обратную связь. Ребят, поставьте плюсики, кто... Как нас слышно, видно экран. И вообще... И напишите, пожалуйста, кто с какого региона... Какие с нами регионы на связи? Да, напишите регионы свои, города. А, слышимость отличная. Омск, угу. Москва, Волгоград, Иркутск, Хакасия. Ребята, я вас обожаю. Спасибо сегодня, что вы все присоединились к этому вебинару. Этот вебинар, он посвящен... Это у нас будет рассматриваться как сообщение о преступлении. Я летала в республику Коми. И поэтому все существенные нарушения, которые я за целый год ни разу нигде не видела, я сегодня хочу разобрать дело. Сегодня сопровождают со мной вебинар Алексей Омск, Наталья Иркутск, Денис Залевский, Красноярск, Игорь Юрьевич Москва. И Василий Изюров, публика КОМИ «Мой доверитель». Ребята, вы все здесь, на связи? Да, да, да. Да, мы... да все на связи. На связи. Все, отлично. Перехожу. Значит, в суде первой инстанции, в Республике Коми, городской суд, судья Никитенкова, которая приняла от а, третьих лиц, скажем так, ПАУ Банк, потому что у нас в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие то, что они исходят именно от ПАУ Банк. Значит, на первом заседании, к первому заседанию судья, она объединила три исковых требования. Это требования по ипотеке, потребительский кредит 300 тысяч и кредитная карта. И на первом заседании она вынесла решение. Ну, мы отписали апелляционную жалобу. Значит, что самое существенное? По 157 статье Гражданского процессуального кодекса дело рассматривается неизменным составом суда. Значит, первое заседание в апелляционной инстанции рассматривала судья Иванова, коллегиальный состав. Сейчас я вам продемонстрирую. Это очень важно. Так, здесь нет у меня... В общем, судья Иванова рассматривала. Она отложила судебное заседание, и 7 июня, значит, была назначена другая коллегия в составе председательствующего судьи УС, Орлова и Ушакова. Значит, какая моя методика? Я всегда, когда захожу в процесс, я заявляю отвод. Это в суде первой инстанции, потому что принимаются иски с существенными нарушениями. Суд обязан установить полномочия лиц и от какого органа это исходит. Это обязательно по 131 статье, по 132 статье ГПК. Суд первой инстанции это не сделал. То, что касается в апелля... апелляционной инстанции, значит, я заявила требование, так как оно предусмотрено законом, у нас есть право на ведение видеофиксации. Я сейчас буду дословно зачитывать все документы. Значит, в соответствии с пунктом 7 статьи 10 на разрешение суда ведения видеосъемки судебного процесса... Требуется разрешение. Суд с учетом положения пункта 1 статьи 123 Конституции РФ и 10 ГПК определяет, относится ли рассматриваемое дело к категории ограниченного доступа и выносит соответствующее определение. В остальных случаях разбирательство во всех судах открытое. На основании федерального закона об основах общественного контроля в Российской Федерации, федерального закона о коррупции, я провожу общественный мониторинг о гласности и открытости судопроизводства, соблюдении и исполнении судами требований постановления постановлению Верховного Суда номер 35 об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов так, в открытых гражданских процессах с целью повышения доверия нашего общества к судебной системе Российской Федерации. Доверие общества к судебной власти ⁇ важнейший индикатор независимого, законного, справедливого правосудия. Формирование доверия к суду, определяющая роль, принадлежит открытости и гласности судопроизводства. Открытость позиции обеспечения доступа к информации о деятельности судов обеспечивает конституционное право. Каждого на доступ к информации, что у нас установлено частью 4 статьи 29 Конституции РФ. Введение видеозаписи судебного заседания может стать гарантией осуществления правосудия и принятия правильного правовой точки зрения решения. Введение видеозаписи судебного заседания может воздержать суд от неправильного решения, а участников судебного заседания от непристойных высказываний в адрес иных участников которые нарушают права и интересы второй стороны. Видеозапись судебного заседания используется в качестве доказательства при обращении в суды судебные органы высшей инстанции. Кроме того, введение видеозаписи судебных заседаний всегда сводит к минимуму вероятность правонарушений в процессе заседания и при вынесении решения. В связи с заинтересованностью, также в справедливом решении вопроса заявляю о целесообразности ведения видеозаписи. Здесь я указываю ссылки на законодательство, а у нас Конституция Российской Федерации, это закон, который имеет верховенство, и судьи обязаны подчиняться Конституции. Следующее требование, это требование постановления Пленума об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов, а также нормы международного права, это пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека. Статьи 19 общей декларации прав человека в соответствии с федеральным законом об основах общественного контроля, с федеральным законом о противодействии коррупции, обеспечить мне, то есть, я в качестве представителя участвовала в апелляционной инстанции 7 числа, где требовалось суд, обеспечить мне действующее в интересах гражданина Василия Андреевича Изюрова, свободный доступ к получению доступа по деятельности Верховного Суда Республики Коми в лице апелляционной инстанции по гражданскому делу номер путем видеофиксации ведения открытого гражданского процесса с ее последующим распространением в телекоммуникационной сети интернет. С законом это предусмотрено. Апелляционная инстанция, значит, удалила в совещательную комнату и вынесла решение, определение, значит... Что она установила? Она установила, что капитал «Транскапиталбанк» обратился в суд с иском к Изюрову о расторжении кредитных договор договоров, взыскании денежных средств, обращении взыскания на имущество. Судом вынесено решение об отмене, которого просит в апелляционной жалобе ответчик его представитель. В заседании суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы представитель ответчика момата заявила ходатайство о недоверии суду и отводе состава судебной коллегии в связи с тем, что судебной коллегии было отказано в удовлетворении ходатайства о ведении в виде съемки судебного заседания. Выслушав мнение представителей истца, обсудив, понимаете как, они отдавали предпочтение только мнению, мнению представителей истца, я поясню дальше. Обсудив ходатайство, судебная коллегия не находит предусмотренных законом оснований для удовлетворения ходатайства об отводе. Указанные заявителем обстоятельства для отвода состава судей Судебные коллегии не относятся к основаниям, перечисленным к вышеуказанным нормам закона. Каких-либо иных оснований для отвода всего состава судебной коллегии при рассмотрении апелляционной жалобы и его представителя не имеется. При таких обстоятельствах ходатайство об отводе не подлежит удовлетворению. Значит, я сразу понимаю, когда у меня были суды, где судьи разрешали вести видеосъемку, и соответствующее было принято законное решение. Вот. Я понимала, что суд мне, судебная коллегия отказала ведение видеосъемки, и я уже понимала, что решение будет не в пользу человека и гражданина. Что я вам хочу сказать по поводу материалов дел. Обратите внимание, есть, имеются в материалах дела обстоятельства, на которых не обратила внимания коллегия. Вот если вы под, посмотрите, такую деталь, вот это исковое заявление, и вот здесь стоит подпись «Управляющий сексуарским филиалом». Вот. И теперь идем дальше. Когда мы подали апелляционную жалобу, значит, на нее были поданы возражения, но они неизвестно кем подписаны. Вот, вот были поданы возражения на апелляционную жалобу от имени Паутранс Капитал Банк и посмотрите подпись от имени Рыбиной. Кто подписывает вообще вот, вот эти э, возражения? Я считаю, что это существенные моменты, на которые апелляционная инстанция должна проявить какой-то интерес, кто подписывает данные, от кого исходит вообще данное возражение. Теперь я хочу вам прочитать протокол судебного заседания апелляционной инстанции, что происходило у нас в апелляционной инстанции. Судебное заседание открыто в 12 часов. В соответствии со статьей 327 ГПК, председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело, по чьей апелляционной жалобе, на решение какого суда подлежит рассмотрению. Выясняет, кто из лиц участвующих в деле, их представителей яви, явился, устанавливает личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей. В судебном заседании участвует представитель истца, представитель ответчика. Устанавливаются личности, представитель ИСЦА Аллагирова, Галина Анатольевна. Так, это у нас, кстати, я зачитываю протокол, который был в апелляционной инстанции первое заседание, и состав, который был заменен. Так, представитель ответчика, представитель, значит, ИСЦА Аллагирова, вот. Как только я заявила ходатайство, что а, нам необходимо истребовать доказательства, которые не были представлены и истребованы судом первой инстанции, а, судья находит описку в исковом, в определении суда в решении суда первой инстанции, снимает дело с рассмотрения и дело откладывают на пару месяцев, получается, да, где-то так. Вот у нас председательствующий Иванова. Это тот коллегиальный состав, который был изначально в апелляционной инстанции. Так, сейчас я хочу прочитать вам протокол второй коллегии, которая была. Вот. 7.06 назначается следующее заседание. Апелляционная коллегия в новом составе у нас суда. Так, судебное заседание явились. Истец, представитель, ответчика. Устанавливаются личности, то есть Аллагирова у нас, которая заверяла не имеющая полномочий копии приложения к исковому заявлению, значит, она не пришла, а пришла другая представительница Тимофеева. В соответствии со статьей 164 председательствующий объявляет состав суда, секретаря судебного заседания разъясняет участникам процесса их права и обязанности. Состав суда понятия, основания для отвода судей, состава суда Секретаря понятны отвода в суде состава суда не заявлено. Права и обязанности понятны. Представитель ИСЦА в связи с тем, что в апелляционной жалобе оспаривается в том числе правомерность представления в материалы дела заверенных копий, прошу обозреть приказ о заверении документов в банке. Вы понимаете, вот каждое слово, каждая буква, какое отношение, вы понимаете, эти доводы были апелляционной инстанции приняты. Судом обозревается представленный документ. Докладчик по делу, судья Верховного суда Ушакова, излагает обстоятельства дела. Суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. Представитель ответчика я пояснила. У меня имеются ходатайства. Суд внимания. Вы понимаете, они выслушали сторону представителя истца и перешли к рассмотрению дела по существу. Я даже не успела сказать, что у меня ходатайство имеются. Соответственно, я заявляю, я делаю акцент на это суду. У меня имеются ходатайства. Суд внимания мне не уделил, слова мне не дал. Прошу внести в протокол судебного заседания сведения о том, что мной ведется аудиозапись. У меня имеется письменное ходатайство, так как я провожу общественный мониторинг гласности и открытости судебного производства, соблюдение судами требований постановления номер 35 в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции. Я заявляю письменное ходатайство в виде фиксации судебного заседания на вопрос суда. Я буду вести видеозапись на телефон. Обсуждается заявленное ходатайство. Заслушав мнение по заявленному ходатайству представителя ИСА, значит, представитель выразила свое мнение, что она не согласна в открытом гражданском процессе, чтобы проводилась аудиозапись, видеозапись. Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила отклонить заявленное ходатайство. Представитель ответчика. Заявляю отвод и недоверие суду по обстоятельствам, указанным в настоящем заявлении всей коллегии. Обозревается письменное заявление о недоверии и отводе суду. На вопрос суда за то, что судом нарушены требования постановления Пленума о гласности и открытости в открытом гражданском процессе. Обсуждается заявленное ходатайство, заслушивается мнение по заявленному отводу суду. Представители истца, они заслушали его мнение. Основания для отводов, предусмотренные ГПК, отсутствуют. У нас статьей 16 и 19 ГПК предусмотрен, а также статью 35 ГПК. У нас есть право на заявление отвода. Судебная коллегия остается в совещательной комнате. Участники процесса покидают зал заседаний. Представитель ответчика, то есть что я заявила? Согласно У нас получилось так, что дело очень сложное, и там требовалось разъединение. То есть мы, граждане, да, которым обеспечена судебная защита наших прав и свобод, Конституции, Российской Федерации, мы требовали разъединить дела и направить на новое рассмотрение. То есть согласно постановлению Пленума Верховного Суда вам это все пригодится, вы это все изучаете, потому что нам судебная система ни в коем мере за год работы, столько, сколько людей звонят, пишут, обращаются мне в скайп, не обеспечивает нам судебную защиту. И мы вынуждены, вынуждены любыми методами, незапрещенными законом защищаться, защищать свое право. Поэтому, согласно постановлению Пленума Верховного Суда номер 13 о применении судами норм гражданского процессуального законодательства, согласно пункта 2, Пункта 32 настоящего постановления. Суд имеет право рассматривать гражданские дела с учетом особенностей и без учета особенностей, указанных в главе 39. Соответственно, мы настаиваем и требуем суд операционной инстанции принять решение о разъединении гражданских дел, потому что у нас есть право, которое обеспечивается Конституцией, право на судебную защиту. Мы были лишены права на подачу встречного иска касаемо исковых требований о размере миллиона семиста тысяч рублей. То есть, понимаете, мы были уверены, что суд отложит судебное заседание и с учетом наших возражений, доводов, изложенных возражений, суд примет во внимание. Мы разберем с вами эти возражения. Закладная договор ипотеки – это отдельные исковые требования, они основываются на кредитном договоре, безденежность которого мы можем отпаривать встречным иском. Дело сложное и подлежит рассмотрению достаточно долго. То, что касаемо исковых требований в размере 300 тысяч, 100 тысяч рублей, я прошу рассмотреть коллегию в судебном заседании. У нас есть заявление в порядке статей 35, 57, 67, 71. То есть, согласно, у нас есть право, а у суда имеется также, должен нам обеспечить истребование доказательств, согласно 64 статьи, так как судом первой инстанции приняты исковые требования без доказательств, суд с учетом главы 6 имел право предложить стороне относительно наших доводов в возражениях истребовать доказательств, доказательства, что суд не сделал. Относительно данного ходатайства по окончанию судебного разбирательства принять решение. Следующее ходатайство. В начале судебного заседания суд... Огласил мои права и обязанности, поэтому я заявляю ходатайство об ознакомлении с представленным документом стороной ИСЦА и доверенностью в судебном заседании путем фотографирования. Долго она очень доставала из сумки свою доверенность. В моем присутствии, когда открыто судебное заседание было, эта доверенность секретарю не доставалась и не предоставлялась. Никаких доказательств для суда не имеют заранее установленной силы. И я просто явно видно, что суд отдавал предпочтение стороне истца. Представителю ответчика предоставляется право ознакомления с представленным документом и доверенностью. Представитель ответчика, ходатайств нет, можно перейти к рассмотрению дела по существу. Обсуждается заявленное ходатайство. Заслушивается мнение по заявленному ходатайству представителя истца. Не усматриваем оснований для удовлетворения данного ходатайства. Вот это было мнение представителя истца. Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила, оснований не имеется для удовлетворения ходатайства, заявленного о разъединении исковых требований. На вопрос суда представитель ответчика. Значит, я заявила, поддерживаю ходатайство об истребовании документов, документов, потому что судом первой инстанции этого всего не было истребовано. Без доказательств приняли иск. Мы имеем право заявить ходатайство, потому что подписание кредитного договора, заявление условий не подтверждает выдачу денежных средств. Это я заявляю сейчас. Обсуждается заявленное ходатайство. Заслушав мнение по заявленному ходатайству, представитель истца. Стороны должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами. Мы только и живем процессуальными правами всех с вами. В суд первой инстанции данное ходатайство заявлено не было. В суд апелляционной инстанции новые доказательства предоставляются только при невозможности их предоставления в суд первой инстанции. А почему в суд первой инстанции у нас, естественно, не предоставил ни одно доказательство, обосновывающее его требования, согласно статье 56 ГПК? На наш взгляд, истребование данных доказательств не обосновано. Это поясняет у нас представитель ИСА который у нас такой же человек и гражданин, который также должен действовать в соответствии, тем более представитель, с нормами ГПК. Суд выносил решение, исходя из надлежащих доказательств, относимых с данным делом, которых не было у нас представлено. Реплика представителя-ответчика. Суд не мог быть объективным за 30 минут судебного заседания. У нас согласно протоколу судебного заседания суда первой инстанции в 10.00 10 было открытие судебного заседания, в 10.30 оно было окончено. Сложных три исковых требования, объемных, то есть в суду хватило 30 минут для объективного исследования материалов дела и вынесения принятия решения. Наши доводы суд никак не рассмотрел. Относительно решения, которое выносилось, суд установил только согласно требованиям. Понимаете, вот хоть протокол был составлен человечески. Относительно наших возражений судом подменены понятия. Указывается, что Изюров судебное заседание не явился, заявив о рассмотрении дела в его отсутствие представленном письменном в отзыве и возражениях с ИСКОМ не согласен ссылался на непредоставление банкам доказательств, подтверждающих наличие у него задолженности по кредитным договорам. Это абсурд, потому что суд первой инстанции в своем решении подменяет понятие, что нет доказательств, подтверждающих у него задолженность. Значит, у нас была четкая позиция, изложена в письменных возражениях, что доказательства передачи денежных средств нет. Чтобы возникла задолженность, должны быть предоставлены доказательства передачи денежных средств. Тем более банк владеет первичными учетными документами. Если сделка имела место быть, если договора заключались, такие документы доказательства банк без проблем должен предоставить к своим исковым требованиям. Председательствующим разъяснено, что судебная коллегия в совещательной комнате выскажет свое мнение по поводу данного ходатайства после заслушивания сторон. Представитель ответчика пояснила, я начну заявление на получение кредитной карты. У нас имеются копии из материалов дела, имеются подчистки, исправления. Мы сейчас с вами посмотрим, как клиент он был держателем дебетовых карт и зарплатных карт. На каждой странице о том, что он ознакомлен с условиями, его подпись не стоит. То есть это я все излагаю в апелляционной инстанции. В конце, где указана фамилия, нет сведений об открытии, о текущем счете, какой был открыт счет. Соответственно, у нас есть законодательство, где четко указано, что согласно 846 статье Гражданского кодекса, перед открытием банковского счета банк обязан заключить договор банковских счетов. Таких доказательств у банка нет что счета были открыты а, на имя а, моего доверителя. Расписка в получении кредитной карты не представлена. Если он получал, то акцепт в чем выражался. Также в бухгалтерии отсутствует, если кредитная карта выдавалась, соответственно, были перечислены денежные средства, значит, нужно... Первичную бухгалтерскую, бухгалтерию банку предоставить, что действительно карту, карту гражданин получил и были зачислены денежные средства на счет карты. Согласно статье 819, 850, 820 должен заключаться кредитный договор. Кредитного договора по банковской карте у нас не было, не подписывалось и не заключалось. Ни подлинника, ни копии договора не увидела в материалах дела по кредитной карте. Мы не увидели кредитного договора по кредиту, который заявил истец в своих исковых требованиях и не подтвердил бухгалтерскими документами на выдачу 100 тысяч рублей. То, что касаемо выдачи 1,7 млн, также документов не предоставлено. Вы представляете, что делается? Ну, я всех вас очень хорошо понимаю, поэтому каждое дело будет разбираться и выкладываться в официальные источники, потому что нас никто не слышит и нам не обеспечено никакой защиты. Дальше. Мы имеем право, и Конституция нам обеспечивает право на судебную защиту оспорить кредитный договор на миллион семьсот тысяч по его безденежности согласно статье 812 ГК. Что касается договора ипотеки, Закладной – это отдельные исковые требования. Они вытекают из сущности кредитного договора. Отдельным иском мы имеем право это также оспорить. Вопросов нет. Представитель СА пояснила. Считаем. Решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Суд полный и всесторонний, исследовал все обстоятельства дела, оценил с должной степенью все представленные доказательства, которые не представлялись, которые надлежащим... Понимаете, здесь вообще полное противоречие. И суд это все принял. По выпискам по счету следует, что помимо выдачи денежных средств проводились и другие операции. Вы понимаете, нет ни одного договора банковского счета, подтверждающего обращение моего доверителя за открытием этих счетов. Обозревается расписка в получении карты. Представитель ИСА, факт ненадлежащего исполнения подтвержден надлежащими доказательствами. Какими, она не перечисляет. Я ей задаю вопрос, какие надлежащие доказательства предоставлены. Так, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. И, а, значит, они считают, что наши доводы являются надуманными. И мы злоупотребляем своим правом. То есть нам дано право на судебную защиту, на законное и справедливое судебное разбирательство, оспаривание, заявление ходатайств, встречных исков. Вот, к сожалению, мы злоупотребляем своим процессуальным правом. Самое главное, что я вам скажу по протоколу. Смотрите, что вынесла коллегия апелляционной инстанции. Я считаю, что данная коллегия не может обеспечить судебную защиту законное и справедливое судебное разбирательство. Для коллегии, которая вынесла определение оставить суда, не проверила определение суда на законность первой инстанции, значит, решение без, определение без доказательств. То есть вот что мне сказала коллегия. Так, меня слышно, трансляция идет. Yes. Да. Значит, председательствующим объявлено об отказе в удовлетворении ходатайства, об истребовании доказательств по делу. Вот и все. На этом у нас все закончилось. Вот смотрите внимательно: вот они предоставили копию расписки в получении банковской карты. Здесь указана дата расписки 15 января 2016 года. Так, сейчас. Вот она. К ней было представлено заявление на получение банковской карты. Вы видите, что здесь имеются подчистки и исправления на копии. Вот они, подчистки и исправления. И в конце у нас указана дата заявления на получение карты 27.01. Объясните мне, пожалуйста, как можно по, по расписке получить карту раньше, чем согласование заявления на ее выдачу. И посмотрите внимательно, открыть счет карты, нет счета открытия. Вы понимаете, идет мошенничество и вымогательство, и данная коллегия, она, к сожалению, вот правосудие, я считаю, что она служить народу не может, такая коллегия. Теперь еще один момент. Вот о подмене понятий, который суд сфальсифицировал в своем решении. Это фальсификация судебного акта. Вот она пишет, вот это решение именем Российской Федерации судья Никитенкова излагает что ответчик Изюра в судебное заседание не явился, заявив о рассмотрении дела в его отсутствие, в представленном письменном отзыве в возражениях с иском не согласился, ссылаясь на непредоставление банкам доказательств, подтверждающих наличие у него задолженности по кредитным договорам. Скажите, пожалуйста, из чего формируется задолженность, когда у нас а, не предоставлены доказательства передачи денежных средств? А, и также открытие банковских счетов. Хочу вам показать э, выписку по счету, такой выписки по счету. Это суд принял, понимаете, это недопустимые доказательства письменные, но суд с этим согласился и принял. Так, ладно, сейчас не найду. Теперь конкретно у меня обращение председателю Следственного комитета. Вот это заявление будет с материалом, который мы собрали по суду апелляционной инстанции, суду первой инстанции, направленный для разрешения вопроса по существу. Поэтому, Александр Иванович, мы просим обратить вас внимание на коллегию состава апелляционного состава суда Республики Коми. Значит, в производство Сыктывкарского городского суда Республики Коми приняты исковые требования от имени Паутранс банк в отношении гражданина Изюрова. Материалы гражданского дела, далее номер. Председательствующим судьей по данному гражданскому делу Никитенковой исковое заявление принято с существенными нарушениями, часть 5. 7 пункта 2 статьи 131, абзац 7 статьи 132 ГПК без предоставления из СОМ доказательств до судебного порядка урегулирования. К обстоятельствам, указанным в исковом заявлении, на которых истец основывает свои требования, не предоставлены доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Согласно пункта 1 статьи 56 и абзаца 2, пункта 1 статьи 807. То есть 56. Это каждая сторона должна доказать обстоятельства, на, которых, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом. А согласно статьи 807, кредитный договор считается заключенным с момента передачи денежных средств. Мы хотели оспорить кредитный договор на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей, потому что не предоставлено доказательств никаких банкам, что выдавалась эта сумма, перечислялась эта сумма банкам, а по требованиям на 300 тысяч и 100 тысяч рублей нету договоров на открытие банковских счетов и кредитных договоров. Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. На данные нарушения были указаны судей Никитенковой, гражданином Изюровым, действующим в лице ответчика по гражданскому делу в письменных возражениях. Председательствующим судьей Никитенковой определением возбуждено гражданское дело на основании искового заявления, подписанного лицом, не представившим подлинник доверенности в суд. Согласно пунктам 5, 6, 7, статьи 67, пункта 2 статьи 71, а также 72. Это возвращение подлинников по статье 72, пункта 7 статьи 131, Суд обязан проверить полномочия лица, подписавшего исковое заявление, что председательствующий судья Никитенкова не сделала. При этом в деле, если судья сверяет с подлинниками да, какие-то документы, в деле остаются засвидетельственные судьей копии письменных доказательств. Также председательствующим судью Никитенковой суда первой инстанции принята копия доверенности от юридического лица на заместителя управляющего сыктыкарским филиалом ТКБ Банк Пау Габову, заверенную главным бухгалтером. Вы представляете, доверенность от юридического лица заверяет у нас главный бухгалтер, что является недопустимым доказательством, подтверждающим ее полномочия. В данном случае по доверенности от юридического лица могут действовать только руководители филиалов, что подтверждается положением АВЗАСа 5 статьи 22 Федерального закона о банках и банковской деятельности, а также пунктом 3 статьи 55, где руководители филиалов и представительств назначаются руководителям создавшей их кредитной организации и действуют на основании выданной им в установленной, Порядке доверенности. Каковым Габова и юрист Аллагирова. Ну, я так знаю, что в штампике стоит, что она юрист, а не являются. Право передоверия оформляется нотариальной доверенностью в силу а, статьи 187, а также статьи 59 Закона об основах законодательства. О нотариате. Значит, доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлена по основной доверенности. При данных обстоятельствах алогирование неуполномочено представлять интересы истца в суде, заверять представленные копии для суда, так как не представлена нотариальная доверенность на нее, подтверждающая ее полномочия. При данных обстоятельствах суд первой инстанции обязан был применить в отношении данного иска, по Положение статьи 136 КПК и 135 – это либо оставление без движения, либо возвращение искового заявления, если э, сторона не устранит э, какие-либо нарушения, указанные судом. Данные обстоятельства были указаны в апелляционной жалобе, что коллегиальным составом в лице председательствующего судьи УС судей Орловой и Ушаковой было проигнорировано. Председательствующим судьей первой инстанции и судьями коллегиального состава второй инстанции не обеспечено гражданину Изюрову право на судебную защиту в соответствии с Конституцией, которые явно отдавали в ходе судебного заседания предпочтение стороне истца, нарушение пункта 2 статьи 9.10 Кодекса судейской этики что подтверждается ниже приведенными обстоятельствами, факт которых также подтверждается аудиозаписью судебного заседания от 7.06.2018 года. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Кодекса судейской этики, председательствующим судьей УС Орловой Ушаковой суда второй инстанции отклонены все требования, которые полностью меняли исход дела в сторону гражданина, а именно. и в судебном заседании... Коллегиальному составу суда было заявлено требование на введение видеофиксации кода судебного заседания в открытом судебном процессе, которое было отклонено с учетом мнения представителя истца. Копию мы приложим. Тем самым председательствующий судья УС, Орлова, Ушакова, коллегиального состава суда второй инстанции не способствовали законности в отношении соблюдения права гражданина, установленное положением пункта 4 ст. 29 и 123. Конституции, А также не соблюдают требования постановления Пленума Верховного Суда номер 35. Судья обязан подчиняться Конституции, руководствоваться законодательством России, нормами международного права. Запрет на ведение видеосъемки в нашем случае не был обоснован в определении суда, в отказе, в отводе суду и в протоколе судебного заседания. Не дали нам пояснения, почему ограничивают право которая предусмотрена у нас законом. Дальше. Согласно протоколу судебного заседания от 16.01 в суде первой инстанции открытие судебного заседания в 10.30, окончание в 11.00, 30-минутное заседание с учетом наших доводов и сложных письменных возражений не могло способствовать полному и объективному рассмотрению дела. У нас существуют еще разумные сроки судопроизводства. Это статья 6.1 ГПК. Даже с учетом вот этих требований суд все равно 30 минут достаточно, на что было указано в апелляционной жалобе, но было проигнорировано. В Конституции Российской Федерации гражданину гарантирована судебная защита, а гражданское дело председательствующим судьей Никитенкова возбуждено без предоставления истцом доказательств, а решение вынесено на необоснованных требованиях, в связи с чем мной в ходе судебного заседания коллегиальному составу суда второй инстанции было заявлено требование по пункту 32 постановления Пленума Верховного Суда номер 13 о разъединении дел. Исковые требования о взыскании денежных средств по кредитному договору номер вернуть на новое рассмотрение мы просили с целью судебного разбирательства и для обеспечения нам судебной защиты путем подачи встречного иска о признании указанного договора незаключенным. Я поясняю коллеги, почему мы просим требуем разъединить дела и обеспечить нам разбирательство судебное право на которое предусмотрено 812 статьей Гражданского кодекса, так как истцом не предоставлены допустимые доказательства, на основании которых у истца возникли законные и обоснованные требования о взыскании, согласно далее статьи, а именно не предоставлены первично учетные бухгалтерские документы, подтверждающие передачу гражданину Изюрову указанных в исковом заявлении денежных средств, Согласно статье 60, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказания, не могут у нас подтверждаться, что между сторонами, вот я поясняю, да, было подписание неких договоров и соглашений. Есть четко статья 60, для банка это подтверждает требования, это первичная бухгалтерия. Остальные исковые требования я просила рассмотреть коллегиальным составом суда апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции, так как председательствующий судьей Никитенковой принят иск без досудебного порядка урегулирования и без предоставления исцом указанных доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которые он ссылается в своих исковых требованиях. Данные требования были отклонены коллегиальным составом суда с учетом мнения представителя истца. На вопрос коллегии суда второй инстанции о том, что каким образом возникла закладная и договор ипотеки, много заявлено, что данная сделка о возникновении и регистрации закладной договора об ипотеке вытекает из сущности кредитного договора, не может быть действительной в результате безденежности, не заключенности, несостоятельности кредитного договора. Подписание кредитного договора, договора ипотеки, закладной является лишь одной стороной. Сделки, а ее выполнение банком, как представителем финансовой услуги, подтверждается предоставлением доказательств ее выполнения. Это предоставление первичных учетных бухгалтерских документов, подтверждающих передачу денежных средств гражданину. Оспаривать действительно сделки можно только в том случае, если она является заключенной, согласно абзаца 2 статьи 807. Так как нам гарантирована судебная защита Конституции РФ, право на законное и справедливое судебное разбирательство, в связи с чем мы и просили коллегию суда второй инстанции разъединить исковые требования, вернуть на новое рассмотрение дела, так как оно не рассматривалось, а также с учетом положения статьи 152 ГПК председательствующий судья Никитенкова по делу обязана было назначить предварительное судебное заседание для установления полномочий лица, подписавшего исковое заявление, с предоставлением подлинника доверенности, а также с требовательства доказательства до судебного порядка урегулирования между сторонами, что судья Никитенкова не сделала, а суд апелляционной инстанции такое решение не проверил. И наши доводы в апелляционной жалобы не принял, отклонил. Но затребовано в письменном заявлении, копию мы приложим. У коллегии суда апелляционной инстанции обеспечить истребования доказательств ИСА, которые не были представлены в порядке статей. Данное требование коллегии второй инстанции было отклонено с учетом мнения представителя истца, что также отражено в протоколе судебного заседания где коллегия решила отказать в удовлетворении ходатайств об истребовании доказательств, тем самым коллегиальный состав не способствовал законности, защите прав и законных интересов гражданина, равноправию состязательности сторон, не обеспечил он равноправию сочевательности сторон, не обеспечил требования доказательств, не проверил законность решения суда первой инстанции, решение суда. Должно быть основано на допустимых доказательствах из приведенных обстоятельств, где коллегия суда второй инстанции действовала с учетом мнения представителя истца, подтверждает заинтересованность коллегии в исходе, в исходе дела в пользу истца. Судья обязан подчиняться Конституции, руководствоваться законами при отправлении правосудия. Законное справедливая судебная разбирательство, что не было обеспечено гражданину Изюрову. Председательствующих судей при отправлении правосудия этому не способствовали, существенно нарушив права гражданина. Согласно Кодекса судейской этики, судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен исходить из того, что судебная защита прав и свобод определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти. В своей профессиональной деятельности вне службы судья обязан соблюдать Конституцию, федеральные законы, руководствоваться ими, неукоснительно следовать присяге судьи. Я не требую вмешательства органов следствия в решение суда первой и второй инстанции, так как оставляем за собой право на подачу касационной жалобы. Согласно полномочиям Следственного комитета, требую принять меры, установленные законом в отношении указанных судей. Также хочу сообщить, что председательствующим судьей первой инстанции Никитенковой во с 4 решения подменены с фальсифицированной обстоятельства дела, о которых я уже вам разъяснила, показала это решение вам. Так, четко было указано, что ИСОМ не предоставлено доказательств передачи денежных средств, договоров банковских счетов, подтверждающих обращение ответчика за их открытие. Из СОМ представлена копия расписки в получении кредитной карты от 15.01, а копия заявления на ее получение содержит подчистки и исправления последних четырех цифр, где указана дата подписания 27.01. Также согласно 157, я уже поясняла, что был заменен коллегиальный состав и согласно статье 225 коллегиальный состав обязан был вынести мотивированное определение по замене состава суда, либо указанные обстоятельства внести в протокол. В настоящем сообщении указаны существенные нарушения председательствующим судьей Никитенковой и коллегиальным составом председательствующим УС, судьей Орловой, Ушаковой, которые при наличии высшего профессионального образования, юриспруденция, не могли не осознавать своих нарушений. Устранение указанных нарушений, которые способствовали вынесению заведомо неправосудного решения, существенно меняет исход дела в пользу гражданина Изюрова, действующего в лице ответчика. Злоупотребление полномочиями предусмотрено наказанием, установленным в соответствии со статьей 1 Федерального закона о противодействии коррупции по 305 УК в совокупности с меры, принятой высшей квалификационной коллегией судей. Правовая основа у нас противодействия коррупции согласно статьи 2 настоящего федерального, составляет конституция на которую наплевал коллегиальный состав в нашем случае никакие для доказательства не могут иметь для суда заранее установленной силы заявленный состав судьи при заявленных обстоятельствах не способен обеспечить нам судебную защиту и авторитет судебной власти руководствуясь статьями 2.17, 18, 29, 45, 46 Конституции, федеральным законом статью 11 о Следственном комитете, федеральным законом статью 1 про и коррупции, статью 6 федерального закона о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Мы требуем. Уважаемый Александр Иванович, возбудите привлечь к установленной законом ответственности по 305-й суде Никитенковой, принявшей заведомо неправосудное решение в отношении гражданина и коллегиального состава судей второй инстанции, председательствующего судьи УС, Орловой, Ушаковой по гражданскому делу далее номер, который не обеспечили законность и не проверили решение суда первой инстанции. В общем, я сейчас прервусь. Мы, если есть какие-то вопросы, давайте сделаем 2 две-три минуты перерыва. Алексей. Да, пока как бы все понятно. Все это очень сложно и очень много времени уходит, к сожалению. За каждым шагом приходится за протоколом следить. Вовремя, чтобы тебя допустили к этому протоколу. Я не знаю, это у нас судебная власть как вершит правосудие и законность. Она ее не вершит? Ну, по ходу, да. Поэтому это экстренное обращение. И я согласна... Закона об общественном контроле имею право проводить такой мониторинг. Так, как нам посмотреть э, смс-сообщение, если есть. Пока. В чате? Понятно, да, смотрю, никак не вершить. Ну тут, тут благодарности, обсуждения, вопросов конкретных нету лично. Может, так. Ну, тут человек один пишет: Денис. Ну, я как бы с ним частично согласен, частично нет. О том, что, ну, типа, судов-то нету, не существует, и как бы что ходить-то туда тогда. Ну, есть у нас люди, которые ходят, и у меня есть желание разобраться в этом, да. Я, с другой стороны, получила некий правовой опыт, и э, я хотела убедиться, насколько у нас э, обеспечивает э, судебная власть в Российской Федерации защиту наших людей. Вот. И все, вот оно так сложилось, и соответственно, я с людьми мы совместно создали такое правовое сообщество, в котором я буду выкладывать каждое решение с указаниями существенных нарушений наших судей. Поэтому я прошу принять во внимание данное обращение. Вот. Но Это делается еще для того, чтобы Нас ну, много, спасибо. Судим, вам. хотя бы самим судим, чтобы глаза немножко приоткрыть, чтобы они понимали, что есть люди, которые поняли, Возможно, даже эти сами судьи не знают, что что происходит. Но если они не знают, что происходит, я считаю, что э, такие судьи не должны занимать этот пост. Нет, они, они то знают, что они нарушают вот это вот все, что ты там рассказала, показала им на их нарушения вот это все. Это все они прекрасно знают и понимают. Они не корня, наверное, не видят э, там, допустим, если говорить о Советском Союзе и так далее, что нет у них полномочий вообще никаких. Может этого они не, не все знают. Ну, это и они сами там со своей совестью пускай справляются. Не знаю, как справиться, не справиться. Очень много неправосудных решений, и я конкретно обращаюсь с, данным, с данной ситуацией. Все достаточно, я считаю, изложено четко и понятно. Подписывайтесь на данный канал, пишите мне. У меня есть здесь ссылки на Следственный комитет. Сейчас мы с вами так, если я по ним сейчас перейду, у меня не собьются настройки вебинара? Где ты сейчас находишься? Куда, куда нажмешь? Нет, нет, не, не, ничего не будет. Собьется, да? Так, вот я тут, значит, смотрите, обратная связь для сообщения о фактах коррупции. Александр Иванович, сообщаем о коррупции. Судьи, которые так явно нарушают законодательство, не защищают права гражданина. Вот такой судья явно заинтересован в исходе дела Может, с той стороны. Пон... Может прямую линию, вон там есть кнопочка прямая линия, но ну, сейчас уже поздно. наверное. Сейчас уже... Да, я уже на блог подписалась здесь, сейчас я покажу блог. Есть еще. У меня ссылочки, поэтому... Ой, как здесь обратно вернуться? Так, вот. Так, здесь еще вот у нас интернет-приемная ссылка, блог у это сайта. Значит, вот тут от какого? От 15 января 18 года интервью председателя Следственного комитета российской газете судят по делам. 400 прокуроров, судьи исследователи проходят по делам о коррупции. Но, к сожалению, я нигде э, в информационном поле не нашла в открытом доступе, э, вот э, так, российская газета пишет нам, да, 400 судей исследователей информации о данных судьях, о результатах, о проделанной работе. Поэтому... Красят нам глазки просто этими текстами, мне кажется. Ну, не должно так быть, все зависит от нас э, с вами, поэтому я еще раз говорю, что обращайтесь, пишите, э, ставьте лайки, э, задавайте вопросы, подписывайтесь на данный канал. Так, ну, и сейчас посмотрим еще вопросы, ну, где посадки. Так, задача восстановить свои права человеческие каждому. Их не надо восстанавливать, они вам принадлежат каждому от рождения. Вам только по умолчанию, мы в Российской Федерации сейчас все физические лица. Но в Конституции у нас написано, что права и свободы человека и гражданина обеспечиваются защитой государства, поэтому заявляете себя гражданином просто и человеком это достаточно на судебном процессе когда меня спрашивают представьтесь как по паспорту у меня такое было понимаете я говорю, почему по паспорту я человек я гражданин я виктория аркадьевна у меня сейчас будет в ближайшее время в арбитражным представителем юридического лица значит которого, которого заявили, везде расписали Ип такой-то, такой-то. Для начала этот Ип он гражданин и человек, а потом он Ип. И я это пишу. Так, это очень много было посредино. Снять себя с учета в Рф. Ну, снимите вы с учета дальше можно прислать вам решение суда по трасту, чтобы вы его разобрали в Решение по трасту. Ну, присылайте решение по трасту. Ну, должны быть еще сопутствующие документы. Какие были заявлены возражения, какие доказательства были ли они представлены. Я так. еще хотел сказать. Ну, Вик, пока ты там читаешь, я хотел сказать, в Сейчас проходим путь. Пока результатов нету. Закрытие исполнительного производства векселем. Уже вексели были направлены, но пока ни ответов, ни приветов пока нету. Ну, то есть об этом будет информация позже. Там во всех наших каналах, блогах, либо мы какой-то вебинар проведем, либо видео запишем с Ириной. И это все расскажем, покажем. Вообще результат уже есть, как, как бы еще в прошлом году. У меня сосед, соседка или сосед, ну сосед он уехал сейчас, в общем... У него тоже дом хотели отжать, он брал кредит в нескольких банках, что ли, и в одном из них был под залог, то есть под залог этого дома. А дом большой, ну, такой особняк. И там много-много нарушений, и получилось так, что э, направили сначала э, закрыли, не, на, нарушили, то есть когда решение суда... Смотришь на него, там есть, я не знаю, какие статьи, не помню уже, там есть ошибки, там много ошибок разных, там запитание поставлено и так далее. То есть мы отдаем это решение на переработку. То есть тем временем, пока его поправляют, оно не действует. Мы пишем приставам, что вот отдали решение на доработку, просим приостановить исполнительное производство. Они приостанавливают исполнительное производство, мы направляем э, этот вексель. Так и было сделано. Направили вексель. И вот сейчас я не знаю, что там происходит. Сейчас надо будет узнать. Ну, как бы не так давно видел Лену, девочку вот эту вот. Она говорит, пока все нормально, до 2019 года вроде все как-то тянется. Но они там не знают, что делать с этим векселем. Поэтому, да. вот это уже какое-то есть. Да, должно быть. Кто-то должен об этом заявить, потому что законодательством это предусмотрено. Да, да, да. Это вот прям черным по белому написано, что так и должно быть. И сейчас еще два, насколько я знаю, два векселя было направлено, по-моему, или будет направлено. Давно не созванивался с Ириной, надо будет узнать у нее. Ну, по результатам тоже расскажу. То есть, если есть исполнительное производство, можно закрыть его векселем. Такие дела. Так, у меня вот такая просьба. Есть, значит, просьба, чтобы я приехала в Москву и в Краснодар с вебинаром. То есть, конечно, все так много не расскажешь. Очень сложно путем трансляции больше часа разбирать, какие дела, желательно это все вживую документы смотреть, поэтому кто с Краснодара и кто с Москвы, пожалуйста в контакте добавьтесь ко мне, я хочу объединить, сделать чат для москвичей и для Краснодара и мы с вами объединимся и решим вопрос скажем так август-сентябрь, планы приезда моего в Москву добавляйтесь в контакте с пометкой я с Москвы я сделаю для вас отдельный групповой чат, и мы с вами обсудим встречу, чтобы это можно было непосредственно приехать, все это посмотреть, разобрать, помочь с исками, помочь с заявлениями и требованиями доказательств. Поэтому в Краснодаре пока я не была. В Краснодар я планирую, есть просьбы и заявки, чтобы я туда приехала с вебинаром. Поэтому мне лег, лучше объединить группу людей, да? допустим, человек 10 с Краснодаром мне уже написали с пожеланиями, что Вика приезжай, дай вебинар и ну, как бы разъясните эти моменты. Поэтому кто отлично Краснодар на связи, замечательно, в контакт добавляйтесь ко мне с пометкой Краснодар человек спрашивает, в каком смысле вексель. А я сейчас скину видео, ссылку, не знаю, будет она, не будет. Мы про вексель рассказываем на одном из вебинаров. Дело в чем, сейчас я еще поясню по векселю, что на, я не припомню сейчас статью, но ваш, допустим, долг, который а, находится в производстве у приставов, да, исполнительное производство, его можно закрыть ценной бумагой. А вексель это есть ценная бумага, это нужно изучать. По-моему, 79 я что ли, или 72 я статья закона об исполнительном производстве. Я тебе ссылку скидываю на вебинар наш по Векселю. И а я... Да, я по Векселю да, размещу у себя здесь на канале. Будет ссылочка, ссылка на скачивание... Ссылки не работают. Ссылки должны работать. Вам нужно, наверное, через Google зайти на YouTube, и все заходит, все скачивается. Жалоб вроде нету. Проверим еще технические моменты. Проверим. Так, вопросы хочу еще посмотреть. Так, ну. Все, наверное. Давайте Москва-Краснодар на связи, добавляйтесь в контакт, будет групповой чат, и мы с вами встретимся. Ну, тогда я со всеми прощаюсь, очень рада, что вы меня поддержали, послушали, для вас будет опыт и практика тоже. Всем всех благ, следите за нашими каналами. Обязательно следите, ставьте лайки, чтобы мониторинг, чтобы ваша правовая грамотность повышалась, потому что она практически у нас все так введено, что мы должны защищаться с вами сами. Поэтому существуют вот эти правовые вебинары, они только для вас. Консультации у меня бесплатные, сколько смогу, проконсультирую, поддержу все. Поэтому до новых встреч, друзья. Всех благ, пока-пока. Пока-пока.